Ну а перед началом видеоролика хотелось бы посоветовать замечательную игру World of Tanks. Многопользовательский онлайн-шутер с захватывающими сражениями и нереальной тактикой ведения боя. Переходи по ссылке в описании и забирай свой долгожданный приз. БЗ-58 в мире танков. Это китайский аукционный танк 9 уровня. У него нет механики реактивных ускорителей. Ну а как все аукционные машины 9 уровня, он получил встроенный большой ремкомплект. В данном видео сравним его с другими тяжелыми танками девятого уровня. Покажем перки, разберем лучшие варианты сборок оборудования и полевой модернизации. Ну а перед началом историческая справка. Работы над созданием bz 58 2 проводились во второй половине 50-х годов в рамках концепции танков прикрытия границы. Особенности техники заключаются в комбинированном корпусе литой лобовой детали с большими углами наклона брони. А для остальной части корпуса применялась одна лишь цепарка. Один из вариантов машины предполагал установку круглой литой башни. Первое, что приходит на ум, как получить данный танк. Танк является аукционом. Единственный способ его получения это купить его за 24 жетона, которым можно заработать за прохождение глав в боевом пропуске. В распоряжении БЗ-58 2 орудия калибром 130 мм с разовым уроном в 520 единиц, что довольно таки приятно, выше чем у многих одноклассников. Касательно по калибру и боекомплекта. Базовый бронебойный снаряд 250 мм, специальный подкалиберный 303, осколочно-фугасный 68. Можно возить конечно парочку, но не всегда актуально. Базовый бронебойный не из худших, но в бою с десятками этого будет недостаточно. Голдовые подкалиберы хороши как для девятого уровня, так и для десятого. Оба типа снаряда имеют очень высокую скорость полета. Стоит отметить, отличную точность на 100 метров, как для статой 30 миллиметровой пушки, оно составляет 0.35. Однако у него плохая стабилизация и очень долгое сведение орудия, почти 3 секунды. За большую альфу расплачиваться нам приходится долгой перезарядкой. Поэтому урон в минуту не так уж и средненький – 2155 единиц. Стабилизация имеет неплохую скорость поворота башни, как для тяжелого танка, и удобный для игры от рельефа углы вертикального наводки – минус 8, плюс 20 градусов, что обычно не свойственно для тяжелых китайских танков. BZ 58 582 обладает большим запасом очков прочности – целая 1900 единиц. Бронирование корпуса отличается литой 70-мм верхней лобовой деталью с хорошим углом наклона брони. Поэтому приведенка возрастает примерно до 300 мм. Стык между верхней и нижней лобовой деталью составляет 225 мм. Нижняя лобовая деталь большого размера, поэтому ее обязательно старайтесь прятать от противника. Башня выглядит очень интересно. Летая форма 230 мм. Номинальной брони. В зависимости от угла может давать приведенку до 400 мм и практически не пробивается в лоб. Орудийная маска не имеет уязвимостей, поэтому по правилу трех калибров она может рекошить снаряды оружия до 150 мм. Две командирские башенки расположены в задней части башни, поэтому выстрелить их будет немного затруднительно, а одну из них прикрывает так вообще пулемет. Танк обладает небольшой массой, поэтому ему стоит избегать тарана с другими тяжами, при этом у него слабый двигатель. Максимальная скорость всего 35 км в час, тоже не является чем-то выдающимся, в этом разделе единственная положительная его сторона – это скорость поворота шасси, танк хорошо крутится на месте, радиус обзора минимальный 380 метров, а дальность связи так и вообще близко к худшим значениям среди девяток. Подводя краткий обзор тактико-технических характеристик bz 58 2 можно выделить его сильные и слабые стороны. По сильным сторонам у него отличный альфа-страйк, хорошая точность для 130-мм орудия, высокая скорость полета снарядов, комфортные углы вертикальной наворотки, крепкая башня, рикошетная верхняя лобовая деталь, хорошая маневренность, скорость поворота башни и скорость поворота шасси. Что же по недостаткам? Недостатки следующие. Маленькое бронепробитие, долгое сведение, плохая стабилизация, долгая перезарядка, слабая динамика, низкий радиус обзор и дальность связи. Сборок оборудования для БЗ-58 не так уж и много. Выбирать предстоит между усилением преимуществ или попыток подтянуть недостатки. Стандартная сборка для тяжелого танка – это повышение его живучести комфорта стрельбы и ускорения перезарядки. Второй же вариант рассматривается, чтобы подтянуть динамику при помощи турбонагнетателя. Экипаж танка состоит из четырех человек. У командира совмещенная специальность с радистом. Для начала, на мой взгляд, стоит выкачать быстрый ремонт, чтобы при критическом попадании по модулям, быстрее возвращаться в строй. Далее следует выкачать боевое брасло, чтобы хотя бы немного подтянуть характеристики данного танка. Ну а дальше уже в свободном выборе. Можно прокачать маскировку, что довольно-таки поможет снизить заметность танка. Как и все танки за жетоны, БЗ-58 получил встроенный большой ремкомплект. После каждого боя пополняется автоматически, а кредиты не списываются. В оставшиеся слоты ставим аптечку или огнетушитель, но автоматически, если не прокачан пожаротушение. Для повышения всех характеристик машины также можно пожертвовать огнетушителем ради улучшенного рациона питания. Что по полевой модернизации БЗ-58-2? Установка дополнительных модулей на БЗ-58 поможет улучшить необходимые качества машины, если постараться найти золотую середину, чтобы не сделать недостатки более ощутимыми. По моему мнению, стоит поставить. Вездеходная ходовая, чтобы сохранить скорость во время пересечения всех типов местности. Притерка шерстиней наведения, чтобы ускорить время сведения. Электропривод перископа, чтобы добавить радиус обзора. Ничего, или перераспределение энергии питания. Если играете с турбонагнетателем. Тяжелый китайский танк 9 уровня BZ582 относится к технике прорыва. Поэтому он постоянно должен находиться на передовой. Играя вблизи, будет не так сильно ощущаться плоховатенькая стабилизация, поэтому выше шанс попадания по противнику. Главное всегда старайтесь прятать нижнюю лобовую деталь и таковать только верхней лобовую деталью. Или лбом башни. Маска орудия тут очень крепкая. Хорошая скорость поворота шасси и башни не позволяет его закрушить средним танком и некоторым легким. Танк уверенно чувствует себя при игре от рельефа. Ему могут только позавидовать многие советские и китайские тяжи. Солидный разовый урон позволяет играть от альфы, а с большим запасом прочности можно идти так и в размен. Впрочем, точность и скорость полета снарядов при определенной ситуации дают надежные поражения противника даже на средней и дальней дистанции. Это можно использовать, если у противника численное преимущество. И, ожидая в засаде, знаете, где его встречать и можете заранее светить. Берите во внимание низкую максимальную скорость и слабую удельную мощность танка. Это его ахиллесовая пята. Важно правильно выбрать направление, потому что сменить фланг атаки можете и не успеть. Ну и в заключении. Стоит ли его покупать? Этот танк тяж довольно интересная машина хотя и с ярко выраженными недостатками, сведением, стабилизацией и динамикой. Если готовы мириться с его слабыми сторонами и можете раскрыть потенциал его сильных качеств, то танк порадует геймплеем. Вероятно, что фейс 1 более универсальный и менее требовательный к скиллу, поэтому более предпочтительный для новичков. А вот бз 58 стоит брать довольно-таки уже опытным игрокам, которые смогут обуздать его недостатки. Ведь в этом нужна сноровка и терпение. В видео было представлено, что из себя представляет новый аукционный танк бз 582 Также рассмотрели его характеристики и что он из себя представляет. Делитесь своими впечатлениями, как вам новый танк, и как вы думаете, стоит ли его покупать за жетоны боевого пропуска. Видео подошло к концу, не забывайте подписываться на канал, прожимать лайки. Также делитесь видео со своими друзьями. А с вами был Дэнни Фокс и рубрика ВУУД «Вот НОВОСТИ. Увидимся в следующем видео, пока-пока.